Всем привет! И с вами Вида Ловня. Ну, мы закупили курочек. Так, мы взяли 5 белых, 5 коричневых хайсиксов и доминанта. Петуха. Они вот буквально только-только приехали. Очень надеемся, что курочкам понравится их новый дом. Да, да. Ну, ну, ну, а они сами должны уйти. Я червяка. На бок, на бок, да, наверное. Ай, Ай с вами не хотят. Я не червяю. Куда привезли? Давайте, мы откроем. Я, а? я веду. Пусть он всех строит. Дядька же важный есть. Давай. Чего ты кувка эти Сюда, да, да, да. Они не хотят вылезать Смотри из оточения. Снимай коробку, они взлетят. Они привыкли, они были в клетках маленьких. И, конечно, для них такие просторы просто непривычные. Сейчас у нас еще питон выпустим. Я хочу. Я хочу беленький выпустить. уже. Не хотят вылезать. Коробки Выпустили мы наших путешественников. Всем пока-пока. Ставим лайки, подписываемся на канал. С вами был проект Лобнинская курочка.